Как увеличить гормон роста натурально? Полифазный сон неоднократный в течение дня. Физическая нагрузка, наверное, даже сильнее правильного сна, стимулирует выброс самотропина. Под влиянием тренировок пики выброса гормона роста могут участиться и в два, а то и в больше раз. И чем выше интенсивность вашей тренировки, тем сильнее выброс самотропина или режим питания, чтобы не пугало некоторых. Чем больше в крови сахара и жирных кислот, тем меньше самотропина и наоборот. Поэтому самый высокий уровень гормона роста наблюдается, когда человек вообще ничего не ест, когда в организм пища вообще не поступает. Призыв есть 6 раз в сутки и даже чаще направлен не на то, чтобы увеличить суточный рацион в количественном отношении, он направлен на то, чтобы уменьшить уровень сахара и жирных кислот в крови после однократного приема пищи. Таким образом, негативное влияние сахара и жирных кислот на секрецию самотропина сводится почти к нулю аэробные упражнения спринтерский бег является лучшим в качестве помощника выработки самотропина температурные стимуляторы анаболизм. всем известные сауны повышают самотропин почти в три раза, но надо это делать правильно каждый день понемногу от 5 до 15 минут дозированные болевые действия различные иглоукалывания и шокотерапии это не больно Газированное кислородное голодание, гипоксическая тренировка, расписывайте ее очень долго, как-нибудь другой раз. Или Google в помощь. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!